Добрый день, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Татьяна и сегодня мы будем готовить очень вкусную аджику из кабачков. Готовлю я эту аджику уже много лет и она всегда уходит на ура! Для нашей аджики нам понадобится 2 килограмма кабачков, 1,5 килограмма болгарского перца, 4 острых перца, 500 грамм чеснока, 2 килограмма помидор, 2 столовые ложки соли, чайная ложка паприки, чайная ложка черного перца, 200 грамм сахара, уксус мы будем добавлять по вкусу. Сейчас мы будем подготавливать наши овощи для измельчения в мясорубке. Будем их нарезать, удалять плодоножки и удалять семена. Я нарезала все наши овощи, сейчас буду пропускать их на мясорубке на очень мелкой решетке. Включительно чеснок. Все наши измельченные овощи мы всыпали в глубокую кастрюльку. Добавляем сюда сахар. Все наши специи, паприка, соль, перец. Включаем огонь и с момента закипания будем варить 1 час, периодически помешивая. Наша аджика закипела. Запах стоит невероятно вкусный. Мы ее будем варить, периодически помешивая на медленном огне. А пока варится наша аджика, мы будем стерилизовать наши баночки и кипятить крышечки. У нас прошел час. Аджика наша уварилась. Я сейчас добавляю в нее одну столовую ложку уксусной эссенции 70%. Все тщательно перемешиваем и начинаем закатывать наши баночки. Разливаем нашу аджику по баночкам и закатываем. следующую Вот мы и приготовили нашу вкуснейшую аджику из кабачков. Она в меру острая, очень вкусная. На выходе у нас получилось 7-800 граммовых баночек и одна поллитровая. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всего вам доброго и до скорых встреч!